Спасибо, что не обманули наших ожиданий, потому что господин Конкушкин нам обещал в конце э, июля выйти и рассказать о каких-то промежуточных э, этапах шестой волны мобилизации. Ну и вместе с тем ситуация обострилась в городе. И ее поднимают, жалуются не только те, которые э, мобилизируются, но и журналисты э, активно реагируют на то, что происходит. Поэтому мы очень просим Владимира Новика, помощника Харьковского областного военного комиссара по правовой работе майора юстиции Юрия Коваля, заместителя Харьковского областного военного комиссара, начальника отдела по мобилизационной работе и полковника ответить на те вопросы. И прежде рассказать, а потом ответить на те вопросы, которые интересуют всех нас. С кого? Наверное, с вас. Ну да, наверное, с меня начнем. Значит, как вы все знаете, с 20 января согласно снока президента идет мобилизация. В настоящее время у нас идет шестая черга. Она идет в непростых условиях, будем так говорить. Антитеррористическая операция идет уже больше года. Естественно, мобилизационный ресурс, который есть и поставляется, и поставляется, он естественно исчерпывается. В настоящее время у нас идет шестая волна. Идет она непростых условиях. Во-первых, это летние условия, летние отпуска людей. И люди, естественно, многие отдыхают, многие выезжают за границу, кто-то выезжает с детьми и все остальное. И что я хочу сказать именно за Харьковскую область. В Харьковскую область положена достаточно большая задача по вопросу выполнения нагрузки. И немаловажное значение – Харьковская область граничит двумя областями, которые находятся в антитерротической операции, это Луганская-Донецкая и область. Плюс у нас находится более 300 км границы с Российской Федерацией, потому что накладывает определенный отпечаток на нашу работу, естественно. И что сказать за сам город Харьков? Город Харьков сам, естественно, индустриальный город, в котором очень огромное количество военно-промышленного комплекса. И мы с вами видим, вы все ездите по Харьковской области, два направления, идущих в зону АТО. Это направление города Купинска, трасса, и направление города Изюма. Естественно, с этих двух основных ведущих дорог идет техника, которая получила боевые подрывы на ремонт. Она идет в открытом состоянии, зачехленная. Это, естественно, может будоражить людей. Это, естественно, вызывает те опасения за это, наверное, что-то Я нахожусь в вашей студии впервые и вижу экспонаты, которые применяются по нашим людям, по нашим военнослужащим с применением тяжелого вооружения, которое не применялось более, наверное, с применением Великой Отечественной войны. То, что разговаривая с участниками Афганистана, там применялись, будем так говорить, э -э авиация и в основном стрелковое вооружение. Здесь применяются. Тяжелое вооружение, которое применяется за более 40-60 километров. Поэтому очень сложно и тяжело тем людям, которые находятся там, выполнять боевые задачи. Что касается вопроса мобилизации, ну, на сегодняшний день мы, будем так говорить, ее выполняем. В некоторых вопросах мы не хуже других. Поэтому все эти моменты, которые есть, она будет длиться до 19 августа. У нас еще есть. Более трех недель для окончания этой работы. Владимир Новиков, о специфике, наверное, юридической стороне этой мобилизации, почему так остро люди ну, Как и во все, так сказать, волны мобилизации, люди следят за этим процессом и не без помощи средств массовой информации, и в большей степени не без помощи средств массовой информации в негативном плане. Но зачастую, в принципе, те моменты, которые отражаются в средствах массовой информации, они зачастую не согласованы с теми нормативно-правовыми актами, которые есть. Как юрист, не касаясь всех остальных моментов, Потому что обменять, либо надавать правовую оценку действиям либо военкомата, либо работников милиции, я не имею права, я не буду этого делать. Для этого есть соответствующие органы. Но я хочу сказать так, естественно, что система военного учета, которая была создана в Советском Союзе, которая досталась в наследство во всех военкоматах за время до начала антитеррической операции, она, так сказать, была в большей степени приведена в ненадлежащее состояние. Сейчас этот момент усиленно возобновляется, ставится на воинский учет. Но хочу напомнить, что согласно действующее законодательство именно на граждан, так сказать, поклады на обовязок украинского мова, то оповещение о своем статусе, о своем социальных изменениях в своей жизни. Тобто, либо о рождении детей, либо о каких-то изменения кардинального изменения состояния своего здоровья, о прохождении медицинских комиссий, как военнообязанных, о смене места жительства и многие-многие вопросы. К сожалению, этот момент касается люди, касался люди так сказать, обращаясь в военный комиссариат, и только когда становился вопрос о принятии на работу, и то не на всех предприятиях. Поэтому сейчас у всех, естественно, удивляет вопрос, когда... Приходят повестки, либо просто люди приглашаются, хотя надо отдать должное, что законодательство, которое действует на сегодняшний момент, и, к сожалению, за полтора года проведения антиллерийской операции, но будем говорить за полтора года проведения боевых действий, именно в том Поле, что механизм проведения призыва по мобилизации сильно не изменился, то есть четко не прописан механизм. Поэтому люди многие возмущаются, почему их приглашают в военные комиссариаты, задерживают работники милиции, доставляют военные комиссариаты и, и возмущаются тем, что они по состоянию здоровья не должны идти, но. Реальных данных в военном комиссарии нет. Это вызывает у людей панику, вызывает страх. Естественно, начинаются звонки домой, привезите документы. Естественно, начинается разбирательство с военно-врачебной комиссией. То есть человек уверен, что он списанный по состоянию здоровья, для, и негодный для срочной службы, он не может служить, идти по мобилизации. Это не так. Есть раскладки хворов, 402 наказ министра обороны, в котором есть и право, решать вопрос о состоянии здоровья и предатности, непредатности службы, принадлежит врачам, военно-врачебной комиссии. Вот эти все моменты, либо человек имеет по 23 статье закона о мобилизации ряд, э, так сказать, отсрочек, которые дают право ему не быть призванным. То есть и оно постоянно это добавляется. Вот совсем недавно были аспиранты, докторанты, сейчас уже не будем призывать э, тех лиц, которые э, учителя в средних школах, которые работают больше, чем номер 75 ставки. То есть этот все время список пополняется. Эти все данные, естественно, в военкоматах их люди не предоставляли, поэтому возникает много таких, так сказать, разбежностей. Опять же повторюсь, что с каждым случаем так сказать, призыва и несогласия с призывом человека нужно разбираться отдельно, в каждом конкретном случае. И еще раз повторюсь, если каждый гражданин Украины, мы считаем, что мы живем в правом государстве, каждый гражданин Украины, который не согласен с действиями то или иного лица, частного, либо юридического лица, он имеет право обжаловать его решение. То есть все граждане, которые заявляют о том, что к ним были какие-то применены методы незаконные, они могут обратиться в органы внутренних дел, военнослуживания правопорядка, военная прокуратура, которые наделены полномочиями проводить соответствующие проверки и разбирательства в военной сфере. Поэтому здесь мы уже перешли к тем, я перешел к тем комментариям, которые из средств массовой информации, нужно будет соответствующее реагирование. Но не будем скрывать, что есть заявления людей, они сейчас проходят соответствующую проверку в военной службе правопорядка. По результатам этой проверки, если дела дойдут до внесения в единый реестр, до суда уже и будет судом уже в конце концов будет установлено, есть ли в действиях милиции, работника военкомата какие-то соответствующие преступления, либо нарушения законодательства. На данный момент, еще раз хочу повториться, что согласно закону о милиции, это статья 10, пункт 22, стать, согласно закону про висковые обоицы к службу службу, написано, что на органы внутренних слов справок покладается обоицы к счету розшуку, затримания и доставки лиц, которые ухиляются в висковую службу. Еще хочу это что за последнюю мобилизацию, мы берем с января месяца этого года, военкоматами области подано больше 12 тысяч заявлений в органы внутренних справ по лицам, которые, так сказать, уклоняются от прохождения призыва по мобилизации, даже не призыва по мобилизации, а просто явки в военкомат, потому что из этого часа львиная доля лиц не будет призвана либо по состоянию здоровья, либо по другим каким-то факторам, которые у нас есть. Поэтому по городу Харькова это больше семи тысяч заявлений, поэтому лица, которые задерживают милицию, данные в милицию передаются регулярно. У нас есть соответствующие распоряжения в районы военкомата, передачи, есть соответствующие документы, которые передаются уже непосредственно на внесение данных в единый реестр судебных расследований и возбуждение уголовных дел. На данный момент я буквально сегодня смотрел единый державный реестр э, судебных решений по Харьковской области. С начала этого года больше 120 уголовных дел уже рассмотрено в судах и вынесено приговоры судов. Именно по 366 статье, ухлажденный вид мобилизации. Поэтому вот эти все факторы, естественно, негативно влияют на проведение мобилизации, но и плюс, что надо скрывать, идут боевые действия. Естественно, боясь страх – это нормальное человеческое состояние. Все боятся, нет таких, кто не боится. Да, есть вопросы. А Юрий Шмаченко, Слава сколько... Буквально вчера фронтёры анонсировали реформирование системы военных комиссариатов? А вот скажите, какие там были договоренности достигнуты в этом вопросе и как вы видите это реформирование? Ну, могу, могу только сказать э, такой момент, что военные комиссариаты, они относятся к системе, ну вообще в системе Министерства обороны, структурное подразделение Министерства обороны. Ни военный комиссар, ни, так сказать, должностные лица военного комиссариата не имеют права какие-то ну, реформирование, проводить военкоматы в каком плане? Увеличивать штат, уменьшать, вводить новое подразделение, наоборот, какие-то подразделения выводить штата, это не наше привилегие. Скажу такое одно, ну, все видят и знают, что на сегодняшний день штаты военных комиссариатов увеличены в несколько раз, даже в несколько десятков раз по сравнению с тем, что было. Для того, чтобы обеспечить проведение и призыва на срочную службу, и призыва на висковскую службу. Конечно, те все пропозиции, которые мы подаем на вышестоящее руководство, они будут там разглядаться, учитываться. Если есть какие-то предложения со стороны волонтерских и других организаций, мы можем их, так сказать, обсудить, узагальнить и подать наверх. Какие-то консультации вы проводите? лично я... Ни с кем еще пока на эту тему сильно не общался, если честно, лично я. За командование военкомата, ну, комиссар, возможно, но ну, у меня информации такой нет. У меня вопрос к по ЦК Сколько поставил план на волну мобилизации по Харькову конкретно? И еще второй вопрос, это был по... Была не раз опубликована информация, будто при Янковиче был уничтожен электронный реестр призывников. Какие работы сейчас конкретно, как ведутся для создания этого реестра, ведутся ли вообще и что планируется? Ну, насколько, насколько я знаю, что в система в военкоматах в учет вообще военнообязанных и призывников, он... Как велся, так и ведется. Есть личные дела и есть карточки на сержант, сержантско-солдатский склад, которые в районах военкоматах. Они как были, так и остались. Никто их не уничтожал. Я да. по, Я по призывникам отвечу. Значит, была электронная база. И таких, что вы говорите, ее уничтожили. Она есть, ее даже никаких изменений она не претерпела. Все в электронном виде есть. Есть для этого картотека. Кроме электронной базы, есть, естественно, картотека, алфавитные книги, которые хранятся более 70 лет. 75 лет. То есть, Конечно, есть, есть четкий учет электронный, есть учет электронный и так далее. То есть, фактически, Степан Полтарак дезинформирует людей, говоря о том, что при э, министре обороны Примуковиче этот электронный реестр был уничтожен. Потому что ни разу были соответствующие. Ну, «Сказать, что Степан Полторак надает ложную информацию, мы не можем». Я думаю, просто вы не разобрались да. в Электронная база, это которая создается в принципе в военкомате либо на сборном пункте для учета. Например, есть призыв, электронная база призывники вносятся. На следующий год лица, которые уже стали призывниками и ушли с разряда приписников, она постоянно возобновляется. Естественно, если сейчас до 27 лет добавили призывной возраст, именно мы о ремосрочниках. Если до 27 лет добавили, естественно, в эту категорию включили массу людей, которые 25-27 лет за два года, это тысячи человек по всей Харьковской области. То есть эта база, она постоянно работает и постоянно обновляется. В ручном режиме это просто нереально сделать. Но, опять же повторимся, что есть все учетные документы, они, так сказать, на бумаге и... Повторюсь еще раз, для офицерского состава это личные дела, которые хранятся военным комиссариата для сержантского солдатского состава это учетные карточки, ну и плюс книги протоколов, заседания медицинских комиссий, это все учетные документы, которые хранятся более 75 лет. Поэтому это все осталось. И по плану мобилизации, Дерхайка? По плану мобилизации. И по плану мобилизации, знаете... Это вопрос закрытый, но я вам могу сказать, если назвать цифру, тогда соответствующая сторона может определить наше, допустим, соотношение и посчитать, какие силы и средства им необходимы для того, чтобы допустим, выровнять линию обороны. Поэтому наша задача около трех, более трех тысяч. И у меня еще конкретный вопрос, имеют ли военкоматы право призывать людей с нехарьковской припиской, ну, мобилизировать в Харькове, потому что вот буквально позавчера был случай с Александром Кривошиенко, который является студентом, вот, и он прописан в Житомирской области. И на Алексеевке его, имея на руках только студенческие билеты с документов, отправили сразу на сборный пункт проходить медкомиссию, сказали, мы тебя тут же припишем вот в Харькове. Вот, и его фактически журналисты вчера вытаскивали. Вот, ну, что касается фактически... студентов, если студент ученик, мы, естественно, ее не призываем. Очень. Это уже вопрос, будем говорить. Мы его отстраняем. Этот вопрос, то, что он... я дал вам ответ, что мы его не призываем. Если человек в троеобласти, мне задавали журналисты вопрос. Вчера был действительно доставлен человек с Запорожья, Запорожской области, с которым разбирались, посмотрели по базе. Действительно, человек находится в Запорожской области, поэтому с ним переговорили. Он военнообязанный, но не с нашей области, и был отпущен, поэтому инцидент был исчерпан. Так как сказал юрист, майор Новиков, то что более 12 тысяч находится в розыске и в том числе 6 тысяч в Харькове, возникает некоторые моменты. И чтобы вы понимали, сами военнообязанные не делают изменения своих демографических данных. Поэтому вот возникают вот эти все колеса. Скажите уже, что в ремобилизации люди в ремобилизации, до ремобилизации. И что в в 19 вы ну, значит, я понял, вопрос о добровольцах, я Значит, да, действительно, у нас есть люди-патриоты, которые сами приходят. Идут до сих пор. Да, идут до сих пор, изъявляют желание. И есть люди, я даже удивлялся, что очень такого серьезного возраста. Есть различные люди, разные мотивации, поэтому это есть. Ну то, что будет до 19-го, посмотрим 19 Да, очень много людей, я говорю, разного статуса, разного возраста. В порядке, пожалуйста. Ну, а сколько их, какая доля добровольцев в этих трех тысячах? Несколько, около. Я точно не сказал. Около трех тысяч. Это же останье вылета, да? Я не могу сказать, это останье вылечения. Пока решения президента нет, а проведение еще дальнейших. Неоднократно, так сказать, по центральным телеканалам высказывалось мнение, будет ли еще мобилизация. Пока никаких то есть указа президента и, соответственно, закона Украины об утверждении указа пока еще не было. Поэтому ну, еще ждет осенний призыв. Осенний призыв, он был согласно указа были обозначены сроки и весеннего, и осеннего призыва. Поэтому после окончания мобилизации нас ждет подготовка и проведение осеннего призыва на срочную службу. На срочную службу. Ну, чтобы вы понимали, но, вот это, шестая но, волна, мной, чтобы вы понимали. Их, да, что? вот шестая черга, это фактически мы меняем тех людей, которые выполняют боевую задачу под третьей черги, которые честно добросуются на службу Вот эта шестая волна, она пойдет на замену третьей А сколько планируется Я не могу сказать эту цифру, потому что с определенной стороны сразу вычислить, какая у нас мой ну, согласно указа президента, сейчас здесь будет проводиться и наша сопроводится демобилизация лиц, которые призваны по третьей волне мобилизации. То есть какая была численность тех лиц, которые призывались по третьей, те в принципе все подлежат демобилизации, но какой процент останется для прохождения дальнейшей службы, кто изъявит желание, я скажу, что есть много людей, которые изъявляют желание, подписывают контракты на прохождение дальнейшее прохождение воинской службы. Сейчас были внесены ряд изменений в положение прохождения воинской службы, в частности, по присвоению воинских званий, досрочное присвоение воинских званий в особый период. Поэтому, ну, еще как бы одна из мотиваций о э, том, чтобы остаться дальше проходить воинскую службу. Процент выполнения более 30%. У меня еще один вопрос. Есть ли план по Харьковской области? Мобилизация по специальности радиоэлектронной борьбы. Значит, вы имеете в виду офицеров или рядового солдатского суд? Не знаю, вообще, в принципе, отвечаю на ваш вопрос. Естественно, любая специальность нужда. То есть, в том числе радиоэлектронная борьба. Это очень узкая специальность, которая применяется для поглощение разных частот противника или наших или поэтому если вы задали такой это высокотехнологичные так военноучетные специальности есть эти будем так говорит военноучетные специальности я не могу сказать какое количество просто не нужно потому что с этого сопредельная сторона может вычислить сколько у нас батальона ради радиоэлектронной борьбы поэтому да действительно есть То, начиная от Офицеров, их готовили очень мало. В советское время это была очень узкая специализация. Поэтому есть и на солдат, и на сержантов, и на офицеров. У меня факт, когда человек пришел в Дзержинский районный комиссариат по специальности радиоэлектронной борьбы, ему сказали, что у нас вообще плана по такой специальности нет, и пока помогли. Пусть еще это, раз придет. Это было три дня назад. Это офицер или... И пусть еще раз будет, как а мы, мы тоже Да. Что касается медицинских работников, мы на вот шестую чергу не комплектуем на данный момент. До этого мы комплектовали медициной и комплектовали успешно. И что касается очень таких узких специализаций, у нас были проблемы, но мы, слабо комплектовали эти вопросы. Это полевые, подвижные госпиталя, которые имеют... Мобильный, Мобильный госпиталь, которые сейчас получили огромнейший опыт в полевых условиях. Ну и плюс, кто уволится, статусы участников. Встречают женщин. Очень много женщин. было. Я вам должен сказать, что очень такой, знаете, вопрос актуальный, имея определенный опыт. Раньше военно-медицинская подготовка я не скажу, что ней не определялось достаточно времени и внимания. Она проводилась, была согласна боевой подготовке, это один из разделов. Но показывая боевые действия, это один из основных предметов, которые изучают все. И стараются это понять от рядового до таких званий, как я и вышка. Потому что от этого зависит жизнь, от этого зависит твое, как будущее в каком состоянии. Сможете сам для себя оказать помощь. Я вам должен сказать, что очень многому за вот этот год по военно-медицинской подготовке каждый для себя научился. Я лично не видел раньше привязывающих пакетов, установивших быстро кровь. И это были производства Германии. Мы столкнулись с такими вещами, что много спасло эта жизнь. Поэтому очень с большим вниманием. Если вы видите на. Всех есть жгут перевязочный, или он носит себя, или на прикладе автомата, это обязательно. Все равно, что без фуражки идет военный. Поэтому это всегда основа. Тем более, если выполняется боевая задача, это обязательно всегда. Пока вот эти вещи, я считаю, очень продвинутыми вперед и высокая технология. Еще вопрос. Принимают ли военные комиссия в, в этом участие в реабилитации уже демобилизированных бойцов? Если принимают, какую то какое участие? Хороший вопрос. Значит, конечно, принимают. Это люди, которые исполнили свои служебные обязанности. и Мы все понимаем, что это война, которая приносит определенные психологические расстройства на человека люди по-разному могут переносить все эти тяготы и лишения плюс некоторые люди, которые получили увечья, поэтому, конечно, с пониманием и будем так говорить, есть целый социальный пакет для этих людей. Ну, естественно, военкомат ставит это людей, людям, если он инвалидность получит или не увечья, конечно, у нас сейчас я добавлю немного. Сейчас все знают, да, что статус участника боевых действий уже переданы в в вы но выдача э, с соответствующим приказом там, министра обороны проводится комиссия областного военкомата и по участникам и тех событий которые были в советское время и уже по, по участникам антигитлерской операции дальше следующий шаг будет были изменениям закон о статусе ветерана войны э, тем, кто добровольцы, волонтеры, которые принимали участие. Дальше будет соответствующее распоряжение и механизмы разработок кабинетом министров. Если это будет, опять же, на военные комиссариаты, то и этой категории лиц мы будем выдавать участниковые действия. Плюс документы на ветшкодувание средней заработной платы лицам, которые призывались в предприятии, также проходят соответствующее оформление и поводжены с районными военными комиссариатами те работодатели, у кого работали военнообязаны, призваны на воинскую службу. Вот в этом плане проводится постоянная работа, ну и плюс все остальные заходы, которые проводятся с участием военных комиссариатов. Может быть, какой то там психологическое ну, у нас у нас есть в штате в штате военкоматов, есть со соцработники в штатах военкоматов и у нас в областном военкомате. Плюс есть социологи, так сказать, юристы введены в штате, но ну, в рамках своих полномочий, и, так сказать, умения оказывается какая-то помощь тем лицам, которые обращаются. Опять же, мы наше действие очерчены теми нормативно-правовыми документами, которые действуют в государстве и в частности в Министерстве обороны. Контактируете ли вы по Харькову с какими то добровольческими информированием, имеете 15-й запасной батальон «Карту Сехта»? у ком ком есть? Командование областного военкомата контактируется всеми и силовыми структурами, и добровольческими объединениями, и различными организациями. То есть мы Работаем со всеми, в принципе, контакты поддерживаем со всеми. Определенные планы, какие ну, планы, те, которые разрабатываются, либо какие-то акции, которые проводятся, либо принимаем участие в областной военкомат. Но это все, так сказать, по договоренности в рамках тех законодательных документов, которые есть. Поэтому надо понимать, что мы военная организация, и не все, что позволено гражданам Украины, позволено нам в частности это около 30%, цифры, да, такие. Ну, считайте, область чуть-чуть больше, а город чуть-чуть меньше. Ну насколько сейчас отслеживается этот разрыв? Ну не, на, не намного. Не намного. Кстати, на вручение вручено, 11, если не ошибаюсь, на вручено на сессии Горсовета было трое, троим человеком. Потом еще проводились 11 э, депутатам, я озвучил. Потом еще ходили заходы с заведения э, кого так сказать, 22 депутатам, кого нашли, кого не имеют, сейчас проходят, несколько человек проходят медицинские медицинской комиссии, около шести человек они уже сняты с воинского учета по ранейше действующему законодательству, а некоторые депутаты устанавливаются место их жительства и, так сказать, проводятся те мероприятия по вручению и оповещению так сказать, про выклок до вискового комиссариата, про необходимость их зевиться и, так сказать, прийти на воинскую службу. С тех, с тех депутатов, которые оповещали, пока еще никого не призвали. А в общей сложности сколько это было повестных депутатам вручено? Ну, до заседания горсовета троим было вручено. А, а, кроме, сессии? а кроме сессии у них служительства еще у кого -то? Ну, еще там человека 3-4, которые были повышены, которые заявились в военкомат. В принципе, те лица, которые были оповещены из депутатов военного комиссариата, они все пребывали в военном комиссариате. А Честно сказать, по депутатам облсовета я лично я не занимался этим. Образом. Судьи, судьи, прокуроры, прокурорские работники, те, которые вы знаете такое понятие, как бронь, да, забронированные, эти лица не подлежат мобилизации. Судьи, прокурорские работники, есть перечень прокурорских работников, которые не могут быть призваны, потому что они забронированы. Есть прокурорские работники, которые призваны, все знают, в октябрьском военкомате прокурорский работник проходит службу. И по сути тоже самая ситуация э, вышли, недавно вышли новые списки, э, списки посады профессий, межведомщие комиссии, которая ДСК, и носит ДСК для служебного пользования, там около, э, если я не ошибаюсь, где-то около. 40 списков посады профессий, туда и включены работники судов, судьи головы суда, То есть там очень большой процент лиц, которые будут забронированы, не пойдут проходить службу. Но ну, могут быть призваны только по их желанию. Я добавлю к вашему вопросу. Значит, есть постанова Кабинета министра номер 45, вот, э, оно в лютому месяце подписано. Поэтому там есть перечень, перелик тех посад, которые бронируются. Ну, к вашему вопросу я могу сказать, что два судьи. Успешно проходят службу, призванную в 6-й год. Что касательно практики оповещения людей на улицах, какая сейчас ситуация? Еще раз хочу сказать, э, оповещение может проводиться где угодно. И согласно закону про э, затверждение указа президента, через сеть мобилизации, пункт 8, четко и ясно написано, что проведение оповещения своего частного прибытия покладается на органы, державные влады, местные самовырядувания, Кременники установлены в с -установ, организацией. Фактически э запрета проводить оповещение лиц на улице, либо в других романских ра местах нет. Мы все должны придерживаться тех норм закона, которые запрещают, например, проникновение в жилье. Либо, э так сказать, проникновение на те объекты, которые, например, ну, для обмежен туда вход. Это различные предприятия, где работают механизмы, естественно, не работники военкомата, не работники других, либо это представители местного самовредования, то есть, так сказать, этой ветки власти, они, естественно, туда не имеют права заходить в любом случае. Но а в других местах ничего, ничем это не запрещено. Второй момент, эффективно ли это. Просто ходить и на улице всех подряд дергать. Но опять же, полномочия работника военкомата, они отличаются от полномочий работника милиции, который согласно закону о милиции имеет право э, требовать документы, э, так сказать, которые удостоверяют личность, либо пресекать какие-то нарушения. Работники военкомата, к сожалению, этого не могут сделать. Поэтому и, и ведется работа, в основном ведется работа об вещении на предприятиях предприятия, установки, учреждения, организации. Мы проводили заходы по вручению в метро, так сказать, ничего противозаконного, и в принципе до этого времени ни органами досудебного расследования, ни военной службы правопорядка, ни военной прокуратурой нет каких-то решений о привлечении должностных лиц к ответственности. Я уже в начале выступления сказал, что если граждане Украины считают какие-то действия неправомерными, то они всегда могут эти действия скажет в суде. У нас единственный способ отскаживать действия, так сказать, спор, это в суде. Поэтому будем придерживаться рамок закона. Простите, если повторюсь, какие в первую очередь призываются сейчас специальности? Это... Давайте я отвечу на наш вопрос. значит Это многовекторный вопрос. Призываются все специальности, которые нужны. Это, естественно, призываются люди которые будут служить в сухопутных войсках, которые делятся на артиллеристов, танкистов, все, и все естественно, все, если мы будем, идет антитеррористическая операция, чтобы понимать, задействованы все виды вооруженных сил. Сухопутчики, пограничники, те специальности, которые есть в любом воде войске, они, естественно, нужны. Поэтому призываются все, но в определенном количестве, понимаете. Вот мы сейчас, то, что я сказал перед этим, шестая волна мы заменим третьим, то есть то количество людей, тех специальностей, которые было, мы должны поставить на то место, где люди были брать. И вопрос прохождения медкомиссии, правильно ли я понимаю, что сейчас все анализы остаются в одном месте, то есть был создан центр? Значит, это очень такой хороший вопрос. Да, действительно, на которого 205 было развернуто две лаборатории, с лабораторными исследованиями, которые непосредственно военнообязаны сдают анализы там. Поэтому медицинская комиссия, согласно 402 приказа, работает там. При, будем так говорить, если нет дополнительных для человека, будем так, обстеживать, то есть нужно выезжать в какой-то кардиологический центр, институт, это да. Если все человек в норме своего здоровья, позволяет, согласно 402-го, естественно, проходит здесь. Все лабораторные условия есть. Как есть э, комиссия по районам по информации, есть вот это знакомое. Да, это значит, да, что есть, там, а потом отправляют ну, Есть различные условия, понимаете, как. Проходят и в районах, естественно. Если какие-то возникают вопросы, у нас э, возникал вопрос в лирографии, потому что ну, возникала проблема военных комиссариатов, что это нужно носить город. допустим, я беру за город Харьков. Вот в районах сельской местности более проще, а город Харьков, он сложный, это миллионник. Поэтому было принято решение, допустим, чтобы быстрее эти все вопросы решать. Было распоряжение ОТА, значит, географическая передвижная установка стоит там. Все на месте делается эффективно и быстро. Вопрос с вами в комиссии В начале шестой волны мобилизации Юрий Корпушкин анонсировал. Себе, себе ревизию белобилетчиков, то, что люди, будут, которые ранее были признаны неугодными, будут проходить перекомиссию. Вот, это проходит ли сейчас? И сколько, если есть такие данные, людей, белобилетчиков, признанными будут все-таки? Я помню. Значит, смотрите, еще до антитеррористической операции, когда было все нормально, человек, который по состоянию здоровья получал белый билет, так, ну, ее называют так, «жизнь и берега». То есть имел какие-то ограничения по состоянию здоровья. Он имел право через пять лет прийти в военкомат и написать заявление. Я хочу сделать перекомиссию. Состояние здоровья, как показала практика, мной улучшилось. То есть, то есть ребенок мог развиваться там 18 лет, какие-то были отклонения, шумы сердца и все остальное. Потом стал достаточно взрослым человеком, по 30, сердце нормальное. Он перекомиссовывался и ему ставили в ракушу, он... Нет ограничений. А в настоящее время, естественно, люди, которые имеют белый билет, они проходят медицинскую комиссию, в зависимости от того, допустим, плоскостопия. Есть плоскостоп. Первая, второй, третья степени. Раньше вооруженные силы, допустим, плоскостопием не брали, если первая степень. Со второй можно во время мобилизации допустить. Есть определенные нормы, опускаем. В особый период. А сколько человек. Вы сейчас прошли эту или были... Вы имеете ли по количеству составов? Да, ну, особого учета, будем так говорить, именно конкретно. Нам сейчас точно не сказать не надо. статистики вы вообще не Нет, если нужно, мы поднимем этот вопрос. Спасибо. Есть вопросы еще? Просто он не актуален, этот вопрос. А, Все согласно а, 400. я Там он немного неудобный, но... Вопрос о том, что а, председатель областной администрации Игорь Райнин запретил а, человека как-либо контактировать, я так понимаю, а, с мужчинами призывного возраста на улице. То есть как -то, ну, вы на этот запрет реагируете, и, и ну, я смотрю, что вы его не выполняете. То есть запрет ли это для вас? Ну, давайте, наверное, я отвечу, Да. Смотрите, запрет контактировать, в принципе, на улице, как таковой, если обла администрация заявила, как таковая, в принципе, контактировать в каком плане? Вручать повестки, я уже говорил, что это не запрещается законом. Действовать более, так сказать, в рамках закона, в рамках, придерживаясь закона, это, в принципе, и на этом мы и. То же самое, строим, строим свою работу, чтобы все проходило в рамках закона. Ну, опять же, тех акций, которые, например, по вручению там, в метро, сейчас, на данный момент, мы не проводим. По вручению в метро, там вот такие вот уже акции. Но ну, а так, работа о, по оповещению, в основном, мы ну, уже сказали, в основном проводится на предприятиях, потому что это более эффективный способ, чем просто-напросто ловить человека, ну, грубо говоря, закидывать в сети на улице. Скажите, пожалуйста, вот очень многие считают, что если схватили на улице, не разобравшись, привезли на распределительный пункт, а потом сразу потом. Ну, давайте вот. я сейчас... Вот да, потому что, ну, это... Я да вас хороший вопрос. Вот сразу на Значит, если такой факт совершился, то это человека привозят не для того, чтобы его сразу куда-то забрать. Во-первых, уточняют все его демографические данные. Это раз. Человек по своей дисциплинированности мог не внести свои данные. Допустим, было двое детей, трое детей появилось. Это один из вопросов. Пробивает состояние его здоровья. То есть, человек, допустим, вы говорите, проходит медицинскую комиссию, И он является военобязанным. Что касается АТО, значит, с четвертой волны... Было принято решение начальникам генерального штаба, все те военнообязанные, которые были призваны, начиная с четвертой волны, они проходят, проходят учебный процесс в навчальных центрах. До этого это было действительно, когда началась мобилизация, что призывали людей, они входили в боевые части, которые подразделения, и выходили на выполнение боевых задач. В настоящее время уже будем так говорить, армия воюет более года, получила огромнейший опыт и опыт ведения инженерных сооружений, то, что мне лично приходилось смотреть то, что было тогда и что сейчас, это разные вещи. Армия научилась выживать в сложнейших условиях, находясь под интенсивнейшим обстрелом тяжелого вооружения. И как вы видите, что это говорит о том, что о выживаемости. Обученность личного состава, естественно, поднялась. То есть инженерная подготовка, тактическая подготовка, специальная подготовка, медицинская подготовка. Поэтому все эти вопросы, которые вникали в начале, они были проанализированы Генеральным штабом. И было принято решение, что тех, которых мы призываем, они попадают в учебные центры. Более месяца они проходят обучение по тем специальностям, которых я назвал. Более узкие специальности проходят до 45 дней. Это что касается рядового состава. Что касается офицеров, которых мы призываем. Любой офицер, который призывается по мобилизации, он направляется на курсы высшей учебных заведения, которые у нас есть. Они у нас есть в Одессе, в Киеве, во Львове, в Житомире. Поэтому офицер, который забыл уже бунтов специальность, или... Будем так говорить, не совсем четко владеет своими обязанностями, он в течение месяца проходит обучение. То есть получает навыки с теми условиями, которые существуют сейчас. Плюс учитывается опыт ведения войны. Преподают не просто теорию, а преподают так, как оно есть. После этого, что касается и офицеров, и рядового состава, они возвращаются согласно приказам возвращаются в воинские части по своему предназначению, и после этого еще они в части проходят боевые слажены. И после этого часть, будем так говорить, подразделения участвуют в тех или иных мероприятиях. Но я хочу сказать следующее, что не всех, которых мы призвали, будут участвовать в АТО. Есть части обеспечения, есть части, как молодой человек назвал, РЭП, который будет находиться дальше второй линии обороны и так далее есть объявляться. Поэтому это не значит, что все будут участвовать потом. Но, чтобы мы четко понимали, весь цикл учебного процесса разработан. Вначале человека нужно научить, а после этого он попадает в университет. Какой-то психологический отбор проходит люди, да. Есть, отсеивается? Потому что вот Моральный долг людей, которых схватили на улице, ну, сейчас поднимается вопрос о том, что ну, вот ему дали автоматом, он будет тому же обученному, да, более мотивированному человеку стрелять в спину. Ну, вот, такие вопросы тоже обсуждаются. Давайте мы вот начнем последовательно. Вот человека призвали, вот я назвал те факторы, которые были в начале. Людей назвали, призывали, они попадали в подразделение, конечно, это было... Психологический человек был ко многим вещам не готов, даже не умел обращаться с тем вооружением, которое ему получили. В течение месяца любой командир подразделения видит, какой человек, какие его способности. Если человек имеет какие-то отклонения, значит, это люди будут, есть материальное забеспечение. Они будут входить в состав боевых частей. Поэтому отбираются нормальные люди для выполнения сложных боевых задач. Потому что человек должен быть морально готов, вот те экспонаты, которые у вас стоят там. Это естественно, человек должен понимать, что это будет прилетать где-то за 40 километров с огромной разрушительной силой. Это нужно иметь огромную силу воли, перенести то, что самое тяжелое, переждать этого момента. Ну, Во-первых, вы неправильно называете вопрос, ставите. зону АТО. Есть люди, которые будут выполнять свои служебные обязанности в течение третьей волны, и они не, и, не, и они не находились в зоне АТО. Но их нужно просто по сроку службы, они выслужили в том А ну, призовут и тех, которые не ответят. Да, естественно. Тех, которых призвали, уволят, а тех, которые... Но, если если кто-то на контракт, да, они есть, дальше да, про да. проходят службу, отписывают контракты и проходят дальше воинскую службу. Говорю, и таких немало. Очень много. Кстати. И плюс формируется много новых подразделений, воинских частей, которые тоже туда люди приходят на должности. И, так сказать, либо начинают воинскую службу, либо продолжают, либо кому-то сколько лет осталось дослужить, до пенсии. То есть каждый человек уже выбирает себе, так сказать... Дальше уже дальнейший выбор идет после демобилизации, если он подлежит демобилизации. Дальше уже каждый человек решает сам свои, так сказать, как ему поступить. Но я добавлю к вашему вопросу. Значит, Антон сказал, что многие, которые были рядовыми, имея высшее образование, они будут командирами изводов. Это даже наше будущее, которое имеет боевую Соответственно, изменения были внесены в положение прохождения службы о том, что лица, которые сержантского и солдатского состава имеют высшее образование – при соответствующей переподготовке, который процесс этот и механизм будет разработан Минобороны, они будут получать звание младших лейтенантов, то есть офицерский состав, это определенный карьерный рост. И я скажу, что э, такие лица есть и они дальше хотят продолжать службу. Плюс те э, лица, которые закончили военную кафедру, получили э, младшего лейтенанта запаса, дальше хотят проходить воинскую службу и они приходят и проходят воинскую службу. Такое тоже большое количество людей. Сколько, я понимаю, волна поддится, до сентября, Нет. До августа. А до августа? Мобилизация до августа, а начнется там в сентябре, по-моему, октябре планы идут. Основная масса будет увольняться. сейчас есть вот какой-то процент, сколько из уже? из тех, которые быть до... Сколько останется сколько в частях? лично у меня нету таких данных, сколько, сколько ну, процентов. Чтобы вы понимали, допустим, вот шестую мы призываем, они еще даже на месяц то, что я сказал перед этим, пройти по Мы же не можем все оставить. Да, вот. еще такой момент, много задают вопросов по поводу э, первой демобилизации, там вложи, вложились в годовой срок, то есть год был, срок службы, фактически э, срок прохождения воинской службы он не определен в законе. Были изменения соответствующие. Почему был первый указ президента? Год прослужили и уволились, потому что в статье 119 Кодекса закона о труде именно на год сохранялось за военнообязанное рабочее место и выплата средней зарплаты. Поэтому к этому термину при, так сказать, приближались и все остальные демобилизации и прочие процессы. Сейчас были соответствующие изменения. Срок... Сохранение рабочего места и выплаты средней зарплаты фактически законом предусмотрены до фактического увольнения с воинской службы. То есть уже лица, которые прослужили год или больше, тем им уже не стоит бояться за сохранение рабочего места. Это кодекс закона о труде, 19 статья, то есть закон Украины, который действует на все, на все предприятия, независимо от формы собственности. Есть еще вопросы? Если нет, то спасибо большое, что пришли ответили и мы хотим с вас взять, так сказать, слово, когда вы придете снова к нам и расскажете, может, по результатам шестой волны сможете получить какие-то цифры. Как командование решить, так и придем. Придем. Спасибо.